Я приветствую умных и культурных зрителей данного канала, которые против войны в Украине и против прочего бреда. Все сказанное тут является личным суждением автора и ни к чему не призывает и никого не оскорбляет. Вы знаете, не устаю повторять, мы живем в мире, где никто не говорит о себе плохо или о своем враге хорошо. Никто не называет вещи своими именами. Но более того, никто не преподносит информацию чисто, как есть. Но ну, может быть, мало кто. Есть миллион видов пиара. Черные, когда полностью врут. Серые, когда более там хитрые схемы. И то попробуй не угодить в ловушку. Когда тебя на эмоции прямо развели... И суть этой не увидела. А есть очень аккуратный, очень деликатный, светлый пиар, который мы регулярно видим в темах, в темах, которые наименее интересны большинству людей. Впереди идет кризис, который... Такого кризиса не было 30 лет. То есть масштабность этого кризиса, он будет хуже, чем ожидается. Ожидалось там 2% ростов. Падение будет до 1,9. Это падение произойдет в середине лета. Меня переспрашивали, а что это везде будет плохо или только в стране на букву У. Отвечаю, в стране на букву У будет вообще кобздец. Я слушаю прогнозы только тех, кто предугадывает. Я же не только сама такой вывод делаю. Тут будет полный капздец. А во всем остальном мире тоже будет достаточно паршивисто, потому что у всех упадут доходы. У меня не получилось открыть такой классный график спроса на автомобиль именно рабочей какой-то там марки. Там тоже все четко совпадает по датам. Вот эти контрольные даты 2008, 2005, 2014, 2012 обязательно. На тему кризиса удается отковырять там двухминутный, трехминутный репортаж, не больше. Ну, само собой. И даже здесь за эти 2-3 минуты ты получаешь два ведра искажений. Потому что говорят, кризис будет, кризис будет. И тут же, ой, факторы этого кризиса, 2020, вот это вот простужение и нападение в 2022 я говорю, это смешно. Вот когда уже стало очевидно, что вот эти линии так сильно совпадают, уже любому вменяемому человеку понятно, что здесь заказывают эти вещи и на них отвлекают эти стрессы, отвлекают от другого. Зачем продолжать? Ну, это стыдно в конце концов. Вот как ребенок понял, что его папа Дед Мороз, а папа продолжает играть, только от зрителей зависит говорить об этом, кидать ссылку, допустим, на, на мой канал, на текущий ролик. Если обсуждение станет массовым, то делать так будет уже, да, в конце концов, позорно. Это уже раздражает. Заказные вещи. И э, тот канал предсказал, к сожалению, печальки. Тут гемотринатор Я сперва э, распечалилась, потому что Подумала, что не будет дополнительных опций. Select All. Update. А тут сделали еще круче. Было 16 чисел, а сейчас еще больше, в два раза. Есть версия, что некоторым городам, некоторым городам придется очень-очень хуже всех. И я попытаюсь вычислить эти города, исходя из того как уже распределялись эти вещи раньше. Смотрим. Нет, нет, я начну все-таки вот копировать. Самые известные названия сейчас в этой войне, самые-самые тиражируемые. Буча и Мариуполь. И только у них, смотрите, стоит 600. 600 это... Ой... Если правильно помню, 600 было в гематрии созвездия Тельца, Таурус. 600 в, в названии Россия, там где не Russian Federation, а именно Россия. 100 и 600, вот именно такое сочетание. Не помню тут ли, но 600 и 100. Это доллар на английском языке. И у меня был сон когда-то, из-за чего я на 600 начала обращать внимание. Женщина сидит за столом с бумажками и говорит, страна неправильно оформлена. 600, 600. Да, во сне действительно иногда выдают, и выдают хорошо. Здесь такое, здесь запоминаем, 314, 3,14. Крутейшее число цикла. Кстати, одна из гематрии USA, 314. Я же ищу в порядке предсказания. Вы помните, в клипе э, Маргенштерна было 100, 143. Число 143. Мне написали, вам что, сложно найти 143, полно гематрии 143. Я перекопала очень много. В поисках города я вот вы, вы видите списочек. И только у одного города я нашла 143. Так, а теперь самая крутая вещь. -ху -ху. Тут и 600 есть, и 666, и 111. 600 и 666 и 111 больше среди городов вот перечисленных я не находила это очень редко найти 666 как какая-то метка да больше таких вот запоминающихся гематрий среди всего списка городов я не нашла я делаю вывод вот весь такой список вот эти вот города, те, которые поменьше, тут, в принципе, особенно интересного не очень много. Ну, как для сегодняшнего опыта, нельзя так говорить. То есть, вот такие числа, тут было, там было 100 и 600, 111, 600 и 666. Так что все жертв больше не будет, нет уже больше городов с такими числами. Но я ищу именно 143. Тут я специально э, написала по-разному, специально с ошибкой, чтобы проверить, как переводит переводчик. Учтет ли он одну букву, будут ли одинаковые названия. Да, одинаковые названия. Ивано-Франкивск, 143-134. Видите, здесь нету таких круглых чисел, как было ранее. Но вот оно, 143. Больше нигде. Не знаю, если это надо читать наоборот в реверсе, или весь набор цифр, вот 134, например. Ой, что это оно делает? Вот старое название Днепропетровска. Гафнить, 72 раз, 2, 3... 99, пока что не понимаю. Вот пример, новое название Днепр, 141 есть, 144 есть, 140, ай-яй-яй, что она делает? Кошмар, бегающий редактор. 44, 4 раза, что бы это значило? Ну, вот, эти, вот эти числа, в принципе, одни и те же, тут до 50 небольшой диапазон, они тут бывают разные. Я перескала много слов, просто слова, названия, другие города, в, ми в мире известные города. И вот такая картина все время, 142 бывает. А, 140, 145, а 143 действительно оказалась редчайшей редкостью. Ивано-Франковск, он же находится на самом краю там. Запорожье, 43 есть, 143 нету. Автор, ты слишком перестаралась, ты делаешь что-то лишнее. Ну, может, я просто люблю перебирать числа. А вдруг и что-то будет. Нету даже набора из 143. Судя по той закономерности в связи с Мариуполем и, и Бучей, наверное, угольным городам досталось чисто за то, что они угольные. А по предыдущим комментариям спросили музыку. Э, там музыка у меня была в одном ролике. Я их переименовываю и с тех пор мне меняли, у меня был вирус, и меняли ПО. Но эта музыка вся из Ютуба, из открытого доступа. Она там одна и та же. Она узнаваемая. Но я ее сейчас так не найду. Я, я пишу просто какие-то пометки, типа там вода или медленные, там дальше нумерую их. Вы вполне можете мне сказать, что там автор, это уже чересчур, 130, 143 где-то там искать. Ну, так сказать, проще, чем не искать, но ну, интересно же. Смотрела координаты, нет, это не координаты. Именно про число 143 я нашла в интернете, оказывается, была задача математическая появилась, там про визирий, можете поискать. Она раскладывала на 26 и 117. То есть 26. 26 нигде не найдено. и 117. 27 есть. Как бы там ни было, я надеюсь, у меня хоть немножко получается снимание лапши. Знаете, когда ты видишь вот эти пики, вот тут четко совпадает. И ты говоришь, это специально. Но здесь же все видно. Не открылся этот график с машинами. А тебе так аккуратно, главное, незлобно переводят стрелки. Переводят и переводят. Снимать эту макарону. Основной вирус, который сюда заложен, когда показывают такие новости, какой вирус, причины и следствия, что что-то создается специально для того, чтобы отвлечь внимание от вот этого. От вот, а вот это уже шло, оно было. Здесь делают какой-то вот... А, здесь Греция война с Абхазией, 2008. Здесь делают это, здесь поправляется график, и нам предлагается это ну за чистую монету и с аппетитом. Что делать, насколько оно непреодолимо. Всем интересно всем интересно насколько непреодолимо ну как я сейчас вижу просто люди вот даже понимающие что вот там планируется очередной бредодан какой-нибудь ну что тут можно сделать только сбежать а куда сбежать и за какой счет то есть мы живем в мире таких классных формулировок у одного государства все вокруг сатаники у нас друзей нет. Может, это вы никому не друзья, блин. Друзья так не делают. Бомба и хлобысь, и все. А шо, фашисты? У других виды ко и операции спец. А главное, что духовенство даже там рассказывает, что в Украине сатанизм. Все. Такие овальные, круглые фор формулировки общие, ими просто забивают. А, и чтобы вы понимали, снимание спагетти с уши это такая особенная задача. Надеюсь, у меня сегодня хоть немного получилось. Пишите, Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!